Итак, мы с вами отразили хозяйственные операции поступления товаров от поставщика и возврат товаров поставщику самое время расплатиться что ж давайте выясним какие манипуляции с системой нам необходимо исполнить для того чтобы отразить хозяйственную операцию оплаты поставщику ну во первых для того чтобы отражать оплаты Необходимо иметь возможность анализировать состояние взаиморасчетов. Понятно, чтобы знать, кому, сколько и за что платить. Далее. Поскольку мы с вами настраиваем систему с нуля, нам необходимо ввести информацию об операционной кассе нашего предприятия. Сейчас этой информации в системе нет. Необходимо также ввести информацию об остатках денежных средств. Далее. Необходимо иметь возможность анализировать остатки этих денежных средств и ввести информацию о статьях движения денежных средств. И вот только после этого мы с вами сможем зарегистрировать в системе хозоперацию оплата поставщику. Ну что ж, давайте начнем.